Приветствую всех болельщиков в Волгограде на стадионе Нефтяне, где буквально через несколько минут начнется матч чемпионата высшей лиги по регби, в котором ротор Волгоград справа на ваших экранах принимает богатырей из Краснодара. Сурков, который, конечно же, занимается регби. Я думаю, для Макара это большое событие. Ну, а для нас событие главное на данный момент началось, ну, по крайней мере, в ближайшее Пару часов, поэтому сейчас мы смотрим за схваткой Ротор очень хорошо работает Атака трехчетвертными Ух, как хорошо в Богатыритов за... сыграли в защите Татарченко и попытка Вот такое начало от ротора Не дали мне представить в состав своей команды Уже на первых, сек... на первых минутах, не секундах, третья минута Опытнейший Алексей Татарченко и капитан команды э, совершает попытку Это пятый номер у нас атакует Максим Капшаев, это сбоку, мне кажется, игрок ротора здесь влезал Атака продолжается Сохраняют мяч и... Нет, ротор не дает, ну, здорово действует А это попытка, а это Коробкин, это шикарно Ну вот, смотрите, за Коробкиным сейчас Здесь попытки нет, а вот здесь, вот, посмотрите, да, очень быстро Поднимает мяч, показал, отдал, не отдал, попытку положит Артем Камков бьет не самую сложную реализацию, Артем разбегается и забивает. 7-7, ничья, все начинаем заново. А нет, это у нас Захар Захаров, прошу прощения, он с самого начала играл, просто номер поменял, сначала у него был пятый изначально, а потом перед игрой сменил на восемнадцатый, поэтому это Захар Захаров, а это Дмитрий Карасюк, атакует сейчас у нас, какая атака, что делают богатыри! Боже мой, что они творят? Краснодар просто в огне в каком-то фантастическом. Просто огонь огненный. Карасюк, раз. А, скидка, обращаю ваше внимание, на Денисенко, два. Денисенко, скидка три. На кого там, по-моему, Курбанов. И последний пас на Герасимова уже. И попытка, это просто красиво. Насладимся этой попыткой. Артем бьет и... Забивает. 7-14. Александр Семейкин. Богатыри, Богатыри. Просто парят над полем. Сейчас Коробкин. Коробкин кому отдал пятому номеру? Отдал. Это у нас Максим Копшай. Выше на замену. А это попытка от Корысьюка. И уже 7-19 счет становится. Попытка команды Богатыри. Счет 7-19. Вот еще раз мы смотрим, здесь не получилось, быстро развернули атаку в правую сторону, Денисенко, Карасюк, попытка, будьте любезны. Карасюк, Татарченко, передача в край, еще один пас, Гончаров, ну неужели не будет попытки, нет попытки, нет попытки, стоит насмерть на линии зачетного поля Богатыри, стоят точнее Калимулин. Попытка. Попытка. Лебедев фиксирует. 12-19. Я вам сказал при счете 7-7, что будет много попыток сегодня. Пожалуйста. Ротор вернулся в игру. Вернулся, потому что очень тяжелые были тяжелый отрезок. Минут 5, когда три попытки сразу. Ну, не 5, минут 7-8. Три да? попытки подряд богатыри совершили и, конечно, отправили в нокдаун своего соперника. Сейчас ротор вот этой попытки из этого нокдауна немножко вышел. Ну, а это как раз... Повтор момента с попыткой Калимулина. Очень здорово Тимур сыграл. Сохраняет мяч. Коробкин в короткую. Григоращенко. Не донесет Григоращенко. Коробкин. Передача. Сох... Ну и что там? Попытка. Попытка. Есть, есть, есть попытка. По мне есть. Потому что боковой не поднял флажок. Попытка есть точно. Я был прав. 12-24. Смотрим давайте повтор попытки. Здесь Григоращенко, это мы с вами поняли. Быстрый вывод Коробкина дальше был. Здесь. По-моему, это 5. А, это шестой номер. Все, разобрались. Посмотрим, слева все-таки правши удобнее пробивать. Артем разбегается, бьет. Мяч летит, летит, летит. И ворота не попадает. Первый тайм завершен. Второй тайм матча чемпионата высшей лиги по регме между Ротором и Богатырями. 24-12. Да вот такой счет после первой половины в пользу Богатыря. Ротор начинает свою атаку. Удар ногой. Отбились. Курбанов. Курбанов оставил в игре. Магомед, как же красиво он это сделал. А если еще занесет? Курбанов! Магомед Курбанов, как же он ногой филигранно этот тяжелейший мяч остановил. Сохранил для своей команды, разворачивают влево атаку, передача. Курбанов, но ну, заслужил, заслужил попытку Магомед 29-12. Вот этот момент, ну посмотрите, это шедевр. Это шедевр. И дальше что было? Курбанов от 3 ушел, от 4 ушел, от пятого не ушел. Тут его захватил 14 номер Юрий Кузнецов, но дальше Магомед... После того, как атаку развернули обратно в левую сторону, вот он момент, ныряет по левому краю, приземляет мяч, все нормально Смотрим дальше, По 21 номером появился Илья Денисов, Атакует сейчас у нас богатыри Это Герасимов, автор одной из попыток, идет, идет, идет, сохраняет И это попытка, попытка от кого? Неужели только вышедший на замену сейчас Денисов ее совершил? По-моему, да По-моему, это Илья Денисов был Поднял от рака и спокойненько сделал два шага и приземлил мяч с Намного, намного полегче. Артем разбегается, забивает 36-12. Разыгрывает быстро Краснодар, атака продолжается. Еще одна передача в край и Курбанов. Ну неужели не положит? Положит, положит Магомед. Дубль. Магомеда Курбанова. Попытка в меньшинстве. Смотрим повтор атаки. Хорошо сыграли. Широко. Тимошенко, Бондаренко и Курбанов. Ни Сботов, ни Татарченко. Денисов. Долгий вывод мяча из рака. Григоращенко, Комков. Дальше Бондаренко. Прошел прорыв. Бондаренко... Можно отдать пас, можно не отдавать. Отдает классика жанра 56-12. Кто там? По-моему, Лукьяненко. Ну, по крайней мере, там должен быть Глеб Лукьяненко крайний. Бил справа, решил слевой. Бьет слевой, слева неудачно. Слева неудачно. Эксперимент не удался, а матч богатырям удался. 46-12, победа с бонусом. Богатыри побеждают абсолютно заслуженно.